Я видела, гуляя по Мясницкой, крутую, как яйцо, мудака в воску, откуда вышел новый Бог Господь. В его глазах просвечивали списки отборных человеческих обносков, которым можно взоры приколоть к его красиво сделанной фигуре, к его красиво купленной машине, к его красиво проданной душе. Кто-то мне сказал угрюмо, дура, не перси на него, как на витрину, как будто взгляд мой неприличный жест. А он смотрел так ленно, равнодушно, но с тонким междометием презрения, запрятанным в движениях руки. Мол, там, где он, таких, как я, не нужно. Мол, там, где он, там дзен и вдохновение, а там, где я, там стресс и мудаки. Забавно, что мы оказались вместе. Он, Бог, и я. В одном и том же месте. Не делай вид, что это интересно. Человеческая жизнь всего лишь состояние, составленное тысячей других. И я сейчас, рождающая тексты, есть жидкость в хрупком кожаном стакане, в которой грубо вертится мозги. Я газ, который управляет твердым. Я твердое, влекомое эфиром. Я море, в коем кислород и дно. И я, как все, однажды стану мертвой. И я, как все, однажды стану миром. И я, как все, и всем нам суждено. Но! Разница между мясом здесь и мясом, идущим по ту сторону Мясницкой, лишь в том, что оно в череп собрало. И годы словно зрители у кассы торопятся занять места по списку, в мозгах которых меньше двух килограмм. Детская жизнь — матрешка впечатлений, разобранных по цвету и размеру, но... Чаще в беспорядке головы разбросанных. Я матрица мгновений, которая старается без меры себе казаться больше, чем всего. И снова убеждается, что цифры, из коих мы составлены условно, имеют все один и тот же смысл. И значит, я не под особым грифом. И значит, я всего лишь только слово, которое так просто в вечность смыть. Раз! До свидания. Кожа, тело, мысли. Два. До свидания. Имя, счеты статус. Три. До свидания. Windows завершён. И завтра каждый может быть отчислен из жизни по единому стандарту, будь он хоть президент, хоть чемпион. А значит, есть ли разница между теми, кто тянет руку в темном переходе, и тем, кто денег дал на переход? Нет разницы, нет разницы, есть время, которое благодаря природе нам равно даст и звезды и восход. А значит, я права, когда ступаю без страха, без оглядки на великих которые величия клопы. Равны все те, кто все же умирает, Не зная достоверно о том мире, Который есть конец его судьбы. А значит, нужно жить, как будто умер. Смотреть в глаза, Касаться губ любимых И засыпать, шепча во сне не тронь. И если рядом встал господский бумер, взглянуть спокойно и податься мимо. Без зависти и без смущенных строк. Вы сам дурак. И я, конечно, дура. Удачи вам. И двинуться к метро.